Приветствую! Привет, связи Евгений Ванин. В этом видео хочу познакомить вас с бизнес игрой не работа, и в этой игре вы можете зарабатывать реальные деньги. По сути, это матричный проект с очень уникальным маркетингом, в котором вы можете действительно зарабатывать очень большие суммы денег, если получите мою инструкцию. Инструкция будет находиться прямо под этим видео. Прежде чем я перейду к заработкам, я хочу рассказать о том, что большинство новичков неправильно работают в интернете и поэтому не получают результаты для того чтобы получать результат вам нужна автоматизированная система которая будет работать по сути за вас будет рассказывать вашим будущим партнерам о проекте показывать какие-то результаты и соответственно обучать этих будущих партнеров мы используем в своем бизнесе воронки продаж то есть вы сейчас находитесь на подписной странице соответственно для того чтобы получить инструкцию вы должны будете заполнить форму ниже вот так и работают воронки то есть мы по сути работаем только с заинтересованными людьми нам не надо никого уговаривать не надо ни с кем общаться достаточно просто рекламировать страницу подписки люди узнают о проекте кому это интересно они соответственно переходят и получают полноценную инструкцию а там уже по шагам регистрируются в проекте оплачивают и Делают, повторяют те же самые действия, то есть получают воронку под себя, настраивают, меняют там свои ссылки и таким образом команда очень быстро развивается и соответственно каждый участник может зарабатывать очень большое количество денег, ну на самом деле намного больше, чем он когда-либо зарабатывал. Итак, давайте перейдем к результатам, если вам ä, интересен будет этот проект, соответственно инструкцию вы заберете прямо под этим видео. Итак, я зарегистрировался вчера, буквально в 19.00 сейчас у нас на часах 16.21 то есть не прошло еще и суток то есть 24 часа не прошло и мною заработано 42 980 рублей а вот такие вот результаты можно получать только за счет того что у вас есть подписная база как это сделать я рассказываю в инструкции которая как раз есть под этим видео под этим видео вам нужно будет просто заполнить форму то есть писать свое имя и e-mail. Вы на почту получите полноценную инструкцию, в которой я по шагам расскажу о маркетинге э, данного проекта, расскажу, э, как настроить точно такую же воронку, то есть как получить точно такой же инструмент. Это займет вас, в принципе, около 15 минут, чтобы его настроить под себя, то есть заменить там, э, мои ссылки на ваши личные. И, соответственно, э, также расскажу, где нужно давать рекламу, а то есть как рекламировать данный проект. Как рекламировать вообще подписную страницу. В общем, если вам это интересно, забирайте инструкцию прямо под этим видео. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо. Пока-пока.